Начать. Отлично. И теперь включу еще на других площадках. Буквально вот так. Вот. Ну и теперь можно, по сути дела, начинать, дорогие друзья. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Игорь Мэрлин. Если вы вдруг меня не знаете, то вы меня еще узнаете. вот Ну, о себе я рассказывать буду потом. Значит, сейчас наша тема, самая главная, самая основная тема, это для тех, кто занимается ну, коучингом, наставничеством, торологи, криптологи там всем, всем, всем, всем, всем, всем. Вот, для вас очень важна тема, и я сегодня не зря взял эту тему, как, каким способом можно искать клиентов, где же их брать, где вытягивать этих клиентов. И об этом я вам расскажу сегодня, коротко, буквально там 10-15 минут, не буду затягивать. Вот, это будет такой обзорный спич, чтобы вы понимали. Во-первых, вы уже поняли, что вы в этом вопросе не одиноки. Даже если много, даже если много у кого-то клиентов, все равно вопрос о том, как с этими клиентами быть, а тем более, как найти тех целевых, с которыми вы, вам будет удобно работать. Потому что не секрет, дорогие друзья, что многие есть клиенты, которые по фамилии, я даже знаю их, их у них у всех фамилия Достоевский, которые много чего-то от вас хотят, чтобы вы то делали, и это, и пятое, и десятое. И с другой стороны, сами они делать ничего не хотят. И сейчас я расскажу, почему так происходит, и расскажу про несколько способов, Вообще, я вам скажу, что вот те, кто у меня в личном сопровождении или там в группах работает, у нас там порядка 30 с плюсом способов только бесплатного привлечения трафика, так называемого. Ну, то есть клиентов. Трафик, клиенты, понятно, да? Много способов бесплатных, они не все такие эффективные. Вот. Ну, однако, прежде чем применять какие-то из способов, надо понимать вообще, кого вы хотите привлекать и так далее. Понятно, да? Поэтому мы, как говорится, начнем плясать от вешалки или как там, от печки, да? Есть такая пословица, почему, не знаю, но от печки. Так вот, дорогие друзья, самое главное, вот сегодня в чате писала девушка о том, что вот как-то с целевой аудиторией не получается. Откуда берется вообще целевая аудитория? И как понять, кто мой целевой клиент? Вот если вы это не поймете, дорогие друзья, тогда можно давать рекламы, сливать миллионные бюджеты, делать много-много действий, но не получать нужного вам результата. И тогда спрашивается вопрос. Мерлин, а как же нам найти вот эти самые, эти самые вот целевые? Что у них-то за цель? Так вот, дорогие друзья, чтобы ну, мы сейчас, в принципе, говорим о том, как масштабироваться, потому что, собственно, я специалист по масштабированию доходов, по масштабированию бизнеса, по масштабированию того, чем вы занимаетесь. Да, и получаете за это денежку. Вот, Если вы с нуля, допустим, то тут как бы немножко другой подход. Но давайте априори мы примем то, что... У вас уже что-то есть, вы получаете какой-то доход, и вы хотите его увеличить. Про тех, кто с нуля, мы сейчас не говорим. Хорошо? Итак, раз вы уже занимаетесь какой-то, какой-либо деятельностью, то у вас есть уже клиенты. Может быть, это бесплатные какие-то занятия, может быть, это какие-то там процедуры бесплатные или, или недорогие, или еще что-то, в принципе, у вас есть. Вот. И давайте мы оттолкнемся от этого. Прежде всего я вам хотел сказать, что в любом, в любом деле нужно э, следующее учитывать. Нужно учитывать то, что если вы не выстраиваете систему сразу, то через прошествие какого-то времени это даст о себе знать. Э, я вам скажу по опыту, скажу по опыту, так, у меня тут работает. Ага. Скажу по опыту, что в принципе до 50 тысяч рублей в месяц можно зарабатывать без всякой системы. То есть там какие-то клиенты, случайные, чего-то там. Но первое, если вы хотите стабильно это делать и хотите, ну, не 50, а там 500, то тогда необходимо выстраивать систему. И эта система, она зависит не только от того, что вы делаете, но и от того, какая у вас целевая аудитория. Много было таких случаев, в науке такие случаи известны, когда люди, специалисты, профессионалы, которые знают, которые много лет занимаются каким-то определенным направлением, прям щелкают, как семечки. Но у меня такое тоже было, поэтому я с вами делюсь, дорогие друзья, что у меня это тоже было которые щелкают, как семечки, там разрешают всякие проблемы, получают там какие-то вот, какие-то результаты большие у людей, люди радуются. А у того, кто эти результаты выдает, то есть у нас с вами, да, почему-то желаемых результатов нет. Почему так? Так вот, одна из главных ошибок, я про это рассказывал как-то, рассказывал, я не помню, по-моему, у меня в записи даже это есть, на одном из мастер -майндов. Я рассказывал, ну, я вам сейчас коротко перескажу, дело вот в чем. Дело в том, что у клиентов, у клиентов есть определенные закономерности то есть у тех клиентов и потенциальных участников ваших программ, ваших консультаций, вашего бизнеса есть определенный набор особенностей. Что это за особенности? Но ну, мы сейчас давайте возьмем, так как у нас он посвящен темам именно коучинга, психолог, психологов, там, наставников, наставников над наставниками, вот, вот этим людям благословенным. Поэтому мы будем с этой стороны смотреть. Так вот, дорогие друзья, вот большая ошибка, первая ошибка такая большая, что вы ищете клиентов не там, не там, понимаете? То есть вот а ваши клиенты вот здесь, а вы их ищете вот там. Ну, скажете, Мэрилин, что за загадки, где там, где здесь, тудой, сюдой, как говорят в Одессе, тудой, сюдой. Вот, так вот, как, как определить? Так вот, дорогие друзья, есть у каждого клиента определенные, у него, у каждого клиента есть определенные градации. Градации, где на самом деле этот клиент находится в данный момент. Итак, первое. Этот клиент находится, первое, что он не знает о своей проблеме. Это первая градация. Когда мы поднимаемся на ступеньку выше, это клиент уже знает о своей проблеме, но ничего с этим делать не хочет. Третья ступенька – это когда он знает о проблеме, что-то хочет делать, но не знает как. Следующая ступенька – когда он знает о проблеме, знает, что он, он уже хочет ее решить, знает как, но не знает, кто ему поможет. Дальше ступень – он знает, что за проблема, какая проблема, как ее решить, он знает кто ее может решить, и он в вопросе выбора, кто ему поможет, понимаете, да, ну и так далее. И вот большая, первая ошибка большая, почему у вас, я сейчас в общем рассказываю, друзья, первая ошибка большая, что многие из вас начинают выдергивать из нижнего, из нижней ступеньки, то есть клиент, который вообще не знает, вы ему рассказываете, да, у тебя проблемы, тебе надо ее решать, тебе надо лечиться, тебе, он говорит, что это за фигня, кто это, Какие проблемы? Вообще у меня нет проблем. Проблем ноль, вот. зеро. А вы их тянете, давай, давай, решай проблемы. Или тех людей, которые знают, что вот, да, у меня там что-то не в порядке. И а, многие эксперты начинают там, давай, вот тебе, сейчас я тебе все расскажу. А эти клиенты еще не готовы, понимаете? И, и поэтому вот уходит много времени, и вы делаете в основном вот все эти бесплатные штуки. Заметили, что вы делаете в основном тем, кто даже не знает, не подозревает о проблеме, ну или знает, но как-то к этому относится не очень. Ну как бы, ну проблема и проблема. То есть он не понимает всей глубины. Так вот, первая ошибка, что вы ищете их там. Вот Я вам говорил, где искать. Вторая, вторая большая проблема – <смех> ну, это не проблема, конечно, ошибка, мы скажем, скажем так, что вот, к примеру, нашли клиента, и вторая большая ошибка, я уж там не говорю про, про то, что надо сужать этот, господи, ну, поняли, да, надо заужаться все время, то есть брать клиентов конкретных, целевых, вот именно сужать диапазон, то есть не, не все и для всех, а конкретную вещь конкретно, Понимаете, да? Вот. Вторая большая, большая такая ошибка, что идет перепись населения. Я понимаю, на, на таких начальных этапах получается, что гребут всех подряд вот в клиенты. Я хочу этого и этого и того и того. Вот лишь бы они платили деньги. И получается такое вот в этот момент как раз происходит выгорание. Выгорание почему? Потому что всех собирают вот... Я буду там работать и день и ночь, вот со всеми клиентами, для меня все клиенты хорошие, так далее. Это, это нормально, это хорошо, вы помогаете людям, вы делаете для людей то, чего они сами для себя никогда не делают, понимаете, о чем я говорю? И вот в этот момент происходит вот эта вторая ошибка, не нужно заниматься переписью населения, вам не нужны все, понимаете, о чем я говорю? Как бы это странно ни звучало, один из моих наставников, он всегда говорил, он говорил, Игорь, если ты видишь, что клиент тяжелый, не бери никогда его. Ты выгоришь больше, потратишь на него больше времени и сил, и тебя эти деньги, которые ты заработаешь на этом клиенте, радовать не будут. И поэтому я вас сейчас понимаю, вы скажете, Мерлин, ну как же так? Вот человек пришел, дает деньги, вот, а ты не хочешь брать. У меня совсем недавно была история, три месяца за мной ходила в личное сопровождение дамочка, я ее не взял, три месяца она мне писала, ходила. Ну, я как профессионал понимаю, что она делать ничего не будет. Она хочет, чтобы я за нее все сделал, но я за нее не могу раскрутить. Я, я уже вижу, да, как, как человек как бы с большим клиническим опытом, клиника такая... Понимаете, да? То есть я понимаю, что если я с ней буду там что-то делать, там тратить свое время, да, у нее какие-то будут результаты, но сама она делать этого не будет. Понимаете, да? И третья ошибка, я сейчас уже заканчиваю, мы приступим. Я всегда, знаете, у меня есть чем поделиться, дорогие друзья, и я всегда так вот расхожусь, начинаю, начинаю рассказывать, вот это все такое, вот прям энергию даю, вот. И, и, значит, первое, это не с той ступеньки клиента вы берете. Второе, это когда стараетесь всех окучить, всех окучить. И третий важный момент, вот пока про три таких вот и ошибки. Смотрите, друзья, сейчас в мире все очень непросто. И чтобы заработать достаточное количество доходов, необходимо кое-что сделать. И сделать не так, как делают другие, и сделать нечто по-другому. Ну, есть так один из моих наставников, он мне всегда говорил, он Игорь, не ищи ты там каких-то там вещей, которые ты будешь, какие-то эксклюзивные, будешь годами разрабатывать эти программы. Начни с того, что делай то, что делают другие, но в два раза лучше. Вот. С этим понятно. Так вот, третья. Третья ошибка очень важная, дорогие друзья. Когда, особенно начинающий, или когда особо, ну, например, дошел до 100 тысяч, до 200 тысяч, там, 300 тысяч рублей и уперся в потолок в месяц доходов. И люди начинают думать, ну, что со мной не так? Почему не так? Надо как-то... И начинают себе придумывать мозг, как вы знаете, он гораздо придумывать разные отмазки. Он начинает придумывать: это конкуренция, это пандемия, это война, это еще что-то, и начинает придумывать отмазки, что вот как бы, ну, вот так, что в этом ситуации делать. И мозг говорит: мозг говорит, помните, как это вот странное животное, как он речной там, Господи, из фильма, две сорванные башни. Помните, он внутренний один говорит, да, ты злой, второй говорит, нет, я добрый, О, моя прелесть, кольцо. Понимаете, помните, вот там была вот такая вот сложная, душевная такая вещь, такая происходит и, и здесь. И а, она следующим образом, вот так, так, такой вот, э, э, один из моих наставников, а я вам всегда раздаю, э, вот то, что мне э, доносят мои наставники, всегда говорил, Диабло, ну дьявол, да? Диабло означает с раздвоенный. Вот когда человек мечется, вот у него как раз вот это вот дьявол кроется в этих деталях. Так вот, что это за детали, друзья? Третья ошибка большая, что эксперты и мастера начинают демпинговать, то есть снижать цены до безобразия, вообще почти бесплатно, готовы что-то делать. Я сейчас говорю не про всех. И получается в результате, в результате получается следующее, друзья. Я несколько минут назад говорил, что в мире сейчас вот таким образом происходит, что все разделились как бы и доходы, у кого-то стало гораздо больше, у кого-то совсем перестали быть доходы. Я сам про это знаю. С началом пандемии у меня доходы уменьшились примерно в 20 раз. Ну а что делать? Вот, потому что наземные проекты закрылись. ИП у меня арестовали там, и, ну, все-все дела, короче. Вот, ну, это не важно, это все нормально. Ну, то есть это жизнь. Так вот, друзья, когда вот такие условия сейчас, какие условия, получается следующее, что мы сейчас говорим про экспертов, коучей, наставников, наставников, наставников, даже фотографы и все-все-все, кто занимается с клиентами, там, личным сопровождением, консультирует или еще какой-то деятельностью. Так вот, друзья. Внимание, это очень важно. Сейчас образовалась следующая ситуация. Рынок поделился на две части. И вот в одной из частей там дешевые цены. Там даже очень большие, крутые эксперты готовы продавать себя за три копейки, потому что, как говорится, Атаману нужен оборотный капитал, денег не хватает. И вот здесь вот такая большая ошибка – толпиться. Ну, если вы начинающий, то понятно, да. Толпиться там, где низкие цены – это неправильно, друзья. Это неправильно. Почему? Да потому что тут самая высокая конкуренция. Вы только загляните, объявления каких только нет – Куда только вас не приглашают, куда только вас там не тянут. И туда, и сюда, и, и, и бог знает куда. И э, если вы посмотрите, то ценовая категория там вообще за копейки кто-то, а кто-то за дорого. Так вот, друзья, вот там, где цены очень низкие, там самая высокая конкуренция. И очень сложно в этой конкуренции пробиться. Поэтому что надо делать? Этот процесс можно назвать отстраивание от конкурентов. То есть надо смотреть всегда на тех, кто зарабатывает много. И смотреть, что они делают. Ну, грубо говоря, заходите, например, там на аккаунт где-то в Инстаграме или еще или там в Телеграме к тому человеку, у которого вы видите, вы знаете, что много клиентов. И смотрите, что он говорит, как он говорит. Какие он оферы выставляет, что он предлагает, как он себя ведет со своими участниками. Понимаете, да? И просто начинайте моделировать, как делает этот человек. Сегодня мне в чате писали, что вот Антон да, писал, что вот он посмотрел, как у меня в чате, начал моделировать, и у него там движуха пошла, и ну, раскрутка началась. Вот, просто правильно сделал, Антон. Вы все правильно сделали. Да, моделирование. Начинайте моделировать. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. С этим понятно, да? Вот три, я вам сказал, таких вещи сегодня базовых, в которые вы должны, ну, как минимум, не то чтобы поверить, хотя бы прислушаться к ним. Понятно, да? Помните, о чем я говорил? Начнем с третьего. То, что клиенты... Что? Да, разделилось. то есть вот внизу там ловить нечего, внизу ловить нечего, там где, там где демпинг, там где дешевая цена, там где конкуренция. Понятно, да? Понятно. Первое, что я сегодня говорил. Я сегодня говорил о том, что есть некие ступеньки, по которым клиент поднимается, он сначала не понимает, что у него проблема, потом понимаете и так далее. То есть не с той ступеньки вы берете клиента. Понимаете, да? Вот. И третье, что я вам сегодня рассказывал, что я вам сегодня рассказывал, сегодня много рассказывал. Так вот, друзья, вот понимаете, вот эти три три ошибки главных, которые вы часто совершаете, даже если какую-то вот ошибку вы услышали сегодня и вам это откликнулось, то это означает, что результаты ваши будут гораздо выше, чем были до этого времени. И я вас попрошу, дорогие друзья, кто здесь вот прямо сейчас онлайн участвует, напишите, пожалуйста, в нашем чате, вот что из сегодняшнего, коротко, вот что до вас сегодня вот, пришло какое-то, может быть, понимание, может быть, озарение. Напишите, пожалуйста, коротко, буквально несколько слов в чате напишите прямо сейчас, и будет нам счастье. Нормально? Там, например, я понял, что нужно отстраиваться от клиента, от этих от клиентов, от конкурентов, понимаете, да? Вот, хорошо. Вот. ну что, дорогие друзья, буквально сейчас, пока вы пишете, у вас минутка есть, и мы потом перейдем к самому мастер-майнду. И пока вы пишете, я вам хочу сказать несколько слов о себе. Меня зовут Игорь Мерлин, я самый системный коуч который занимается продвижением и масштабированием ваших доходов. Помогаю людям выходить на новые ступени по доходам, по деньгам и так далее. Каким образом я это делаю? Я это делаю через построение системы. Я вам вначале говорил, что для того, чтобы что-то сделать, нужно построить систему. 50 тысяч можно и так зарабатывать бессистемно. Но когда у вас больше и больше, больше, то тогда... Необходимо эту систему создавать. У меня в нашем чате у нас есть, я выкладывал там с одного из мастер-майндов такое же вот вступление про то, как отличается стратегия выхода там на 100 тысяч, на 200, на 500, на миллион. Стратегия абсолютно разная. Там буквально минут 15. Вот, ну, вы посмотрите, или я еще выложу дополнительные материалы. Понятно, да? Вот, друзья, на этом, пожалуй, все. Я сейчас запись выключу, чтобы у нас мастер-майнд был в отдельной записи. Итак, сейчас я выключаю.